Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Я дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Не дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, Слава им первым за альбом